Здравствуйте, сегодня у нас 9 мая 2018 года, канал народовластия, программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев, вещаю в прямом эфире из дальнего зарубежья, вот тут люди уже, некоторые волнуются, нет, ничего не случилось. Слава, ты где? Ну, наверное, как Дед Мороз, нам надо, надо позвать Мальцева. Значит, во-первых, я всех поздравляю с праздником 9 мая. Это навсегда останется очень серьезной датой. Чтобы кто не делал, как Путин бы не обсирал нам этот праздник, он всегда будет великим и для всех... Тех народов, которые принимали участие в Великой войне. Представляете, то есть война, думайте, мировая, мировая, весь мир воевал. И у каждого народа есть свое собственное отношение к этой войне. У некоторых совершенно ужасное, конечно, те народы, которые пострадали. У некоторых, ну... Более, так скажем, ну, я имею в виду, допустим, американцев, да, которые понесли не очень большие соотносимые потери, да, и при этом, в общем-то, подняли свою экономику и победили вместе с нами в этой войне. То есть некоторые забывают, что война была мировая, воевали не только с Гитлером. Да, или некоторые страны до сих пор хранят определенное молчание, такие как Китай, которые потеряли под 50 миллионов человек и молчат, это как держат в рукаве, как козырную карту. И мы, я думаю, скоро услышим определенные претензии и заявки. Вот. И мир очень сильно изменился. Да? То есть изменился тогда, когда в Потсдаме, наверное, встретились Новые уже лидеры, да, послевоенные. То есть, там уже не было Рузвельта, там был Труман. И, в общем-то, все было готово к тому, чтобы началась новая, так скажем, эра. Эра атомного оружия. Поэтому, конечно, 9 мая такая очень серьезная, я бы сказал, даже знаковая такая дата. Так, ну, давайте поговорим об этом чуть позже. А сейчас такие горячие новости. Во-первых, надо мной карточка это сбор средств на, а, для корреспондентки градус ТВ Оли Сапроновой, которые 5 числа расколотили всю ее аппаратуру. Она там какими-то телефончиками, айфончиками, человек не богатый, но делает она очень качественный, очень хороший продукт. Ее программы классные, очень хорошие они. Поэтому я... Всех прошу, помогайте Оле, чтобы она смогла купить себе там самый лучший iPhone, я не знаю там смартфон, я в них не очень хорошо разбираюсь, да, но в общем-то ту аппаратуру, которая даст ей возможность вещать в градус ТВ еще более, так сказать, ну, эффективно, да, потому что... Представляете, для этого и расколачивают Эти сволочи аппаратуру Если бы они на самом деле верили Что кого-то финансирует Госдеп, ну что колотить аппаратуру Госдеп-то финансирует да? Зачем они штрафы объявляют Зачем они разбивают аппаратуру Именно для этого И они понимают, что у людей последнее Вот это ужасно совершенно То есть они делают вид что борются с некими там, я не знаю, американцами, э, какими-то Рокфеллерами, Ротшильдами и так далее. А на самом деле борются с собственным народом, с бедными людьми, которых обокрали сами и вот э, придуриваются и рассказывают о том, какие они там патриоты, пацариоты Сегодня... Позвонил товарищ Благодарю его очень. Никак он не мог настроить телеграм, всего-то надо было Перезагрузить, но он моего возраста И поэтому как-то не додумался Да, у нас бывают В общем-то такие клины, когда мы Не понимаем, куда, на какую кнопку нажимать Это дело для молодежи Вот И тут спрашивают, 42 миллиона Убиты, это праздник 42 это по каким Так сказать, раскладам у кого 42 миллиона убито. Вот. Праздник не в том, что какое-то количество людей убито, а в том, что прекратилось в общем -то, убийство. Да? Вот в таких масштабах, когда 14 тысяч в минуту убивали, что-то во время Второй мировой войны кто-то подсчитал. Да? Вот прекратилось так, такое масштабное истребление человеков себе подобных. Так вот, в Пензе 5 числа 200 человек выходили, может быть немного, но интересные события произошли. Во-первых, менты подошли и сказали, что это все не санкционировано и что можно санкционированно выступать там в гайд-парке. Тогда люди снялись, представляете, какую глупость сделали полицейские и пошли в гайд-парк. То есть, таким образом организовалось шествие. Ну, сразу 7 человек задержали. Люди дошли до Гайд-парк, там отмитинговали, потом пришли в полицию. Очень громко кричали «Свободу». И самое интересное, вот рассказывает самый веселый случай, что приехал скоро но ну, думали, что кому-то из наших. Оказалось, нет, оказался какому-то алкашу, который, говорит, еще меньше ростом, чем Медведев. И скандируют, значит, демонстранты «Свобода, свобода», и тут под руки из отделения выводят алкаша, смеющиеся полицейские. В общем-то, такая веселой истории. Самое главное, что потом всех семерых отпустили. Слава зависла. Нет, у меня все нормально. Это уже не наш косяк. У меня полным ходом идет очень. Я сегодня в другом варианте программы работаю, который таких висов не допускает специально. Подольше. Так и в Москве было шествие в честь Дня Победы, устраивали Левый Блок, КПРФ и так далее. Задержано 23 человека. Ну, понятно, что их задержали, потому что люди шли с плакатами, что это не Победа Путина, пели «Интернационал». Кстати, когда... 3 марта в Гольджуане встречали Наполеона, да? я там был сильный, сильнейший, был дождь просто какой-то космический, и там были кузнецы, которые такие передвижные кузни, они там ковали оружие, какие-то приспособления, и вдруг, значит, они все вместе собрались, ну, там перекусить. И все вместе дружно и стройно запели «Интернационал», ну, естественно, не на русском, а на французском, слова «Ижена Патье». Я был очарован, это такие огромные рабочие люди поют «Интернационал», я им поверил, честное слово, поверил, потому что ну, это было круто. Я думаю, что и полицейские, те, которые вязали этих 23 активистов, они тоже поверили, что может случиться круто. Поэтому, значит, вот всех повязали, чтобы Путин мог и дальше обсирать День Победы. И координатора штаба Навального Лилию Чанышеву арестовали на 30 суток. Представляете? Заседание состоялось 9 мая То есть не могли они день подождать Но им принципиально было, чтобы она, наверное, 9 мая не смогла Там нигде быть, ее 9 мая осудили на 30 суток Просто жесть какая-то То, То есть, есть, какие уроды конкретные И вот много распространяют информации о, о том, что Какие-то отряды Путина. Значит, вот они рассказывают о том, что обвиняют Навального и его команду в подкупе митингующих гречкой, тушенкой, подсолнечным маслом. То есть, те, кто выходил 5 числа, это выходили потому, что якобы Навальный им раздавал гречку. Представляете, какой маразм, какие сволочи, вообще просто конкретные твари. Ну вот, и... Фотография, сейчас я покажу. Это о всяких делах скорбных, которые случились. Да, вот представляете, но ну, это такое, может, веселое дело, потому что, вроде как, пострадавших нет, это в Польше перевернулась машина. Если бы она перевернулась в России, то это все было бы в говне, естественно, понимаете? А в Польше все в шоколаде. Вот перевернулась машина, кругом один сплошной шоколад. Я представляю. Если у нас переворачиваются машины, то даже убирать ничего не надо. Народ набежит, там с совочками и все выскребет. А вот в Польше, видите, пришлось все это отливать водичкой и так далее. Так что я напоминаю, что Польша по бюджету, бюджет Польши уже, наверное, в 2,5 или в два раза. Ну, в два раза точно. Точно больше, чем бюджет России Можете представить, бюджет Польши Больше, чем бюджет России ВВП уже сопоставимый То есть, если раньше был там Триллион ВВП, а там в России Ого-го, сколько То сейчас в России триллион двести Да, в а Польше, наверное, я думаю Подрастет до этой суммы И бюджет, я уже Сказал, там под шестьсот Миллиардов То есть, так, что называется Вам и не снилось, да так что там реально все в шоколаде, а еще дотации от Евросоюза, который, если Польша не будет выполнять какие-то там моменты, то отказывается, значит, или целиком платить, или там в части платить. А вот поляки раздумывают, как это. Представляете, нам рассказывают, что Россия живет прям супер-пупер при таких бюджетах. Не знаю. На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв Ну видите, не только в России взрываются Взрываются и за рубежом И поэтому в ближайшее время, вы посмотрите То есть такие вещи, как металлургические заводы Станут абсолютно роботизированными производствами Ну, что, ну а если там взрываются, ну, нафиг там люди Вот сейчас трех человек там хлопнуло, так сказать, очень серьезно это там, платить, не дай бог, кто инвалидность получит, там, разбираться с профсоюзами и так далее. И так далее. Да и что человек может на металлургическом заводе сделать, ну, представляете, такое все. Ну, что-то он каким-то учетчиком может работать не более, чем на современном металлургическом производстве. Непрокатный стан же он будет крутить. Да? Вот. Поэтому, конечно, в ближайшее время от таких проблем избавиться. А в России мы только, только с этого начинаем. Да? И в Омске сообщили, что вот на левом берегу пожар, какие-то ядовитые выбросы и никакой информации. Все-таки 9 мая все аплодируют. Ура, победа! Там что-то горит, какие-то ядовитые выбросы, что-то там <coughs> полезло в Енисей. Да, там какая-то вот Непонятная вещь В общем, нужно больше информации, что там Произошло И в Омске, вот в, торгов, в торговом городе Сгорел кафе «Друзья» Ну как, представляете Ну это я Меня все время Ругали раньше Что я постоянно про какие-то пожары, наводнения Рассказываю и так далее Я прекратил, ну в смысле говорил но ну, Очень мало, если там что-то сверхъестественное случилось. И тут меня стали ругать за то, что я не говорю. Потому что, говорит, определенная модель складывалась в голове у наших людей. То есть они видели, а сейчас, говорит, сейчас не горит ничего. Поэтому я решил это рассказать. Сегодня просто открыл три страницы. Первый насчет пожаров, которые случились сегодня. И офигел, честно. Потому что мы там месяца два уже не говорили, полтора. Вот лесные пожары растет количество там и в Амурской области и в Забайкале и в Хакасии где только там не горит везде все везде горит но пишут тут вот, растет немножко так такой пожар э, сжег деревянный мост писать деревянный мост деревянный мост блять война 73 три года назад кончил деревянный мост у них в Прямурье деревянный мост и вот э, Приостановлено транспортное сообщение Магдагачи э, Толбузина. Вот Магдагачи Толбузина теперь отдыхают, потому что там был один деревянный мост, но он вот взял и сгорел. Жуткие дела, да? Там вот люди, которые живут, так и захотят в Китай. Ну, представляете, у них деревянный мост, да и тот сгорел нахер. И когда теперь мост там построить, неизвестно совершенно. Не, ну могут, конечно, поднять по тревоге саперов, они привезут, бросят понтоны там, и так далее. и это будет навсегда, да? Пока эти понтоны не проржавят и не утонут. Или пока Вову Путин не утонет, понимаете? В Прямуре за сутки зарегистрировали почти 20 природных пожаров. Ну, самолетов тушить, конечно, нет. Но интересно, я вот подумал насчет самолетов, и оказалось, что в Новгородской области запущено авиапатрулирование лесов. Оказалось прекрасно, да? Какой-то самолет, там 410-й, вот летает и смотрит, вот пролетели, посмотрели, нет, ничего не горит. Но самое смешное, я нашел другую новость. Они параллельно идут, это вот маразм, путинский, блядь, вот реальный маразм. Центр, Центр лесного хозяйства регионального диспетчерского управления появился только в этом году. Центр будет обеспечивать пожарный надзор в области с, с помощью современной системы мониторинга «Росохранитель». Система позволяет определить наличие и местоположение пожара с высокой точностью благодаря поворотным камерам на вышках сотовой связи. Зачем они придумали поднимать самолет, ЕЛ-410, только что придумали, да, то есть одни придумывают, я понимаю, это разные какие-то ведомства, одно ведомство придумывает поднимать самолет и летать, зырить там, где горит, а где не горит, а другие установили или собираются установить, ну тут пишут, что они уже работают, видеокамеры. Если они работают, зачем им самолет? Причем самолет очень хорошо ориентируется по каким-то там вот пишут ориентирам, а ГЛОНАСС у этого самолета нет, нам же обещали, что везде будет ГЛОНАСС, то есть самолет очень четко находит где пожар, потому что как-то ориентируется там по каким-то этим особым точкам. Очень интересно, это просто какая-то жесть, такой вынос мозга, просто, то есть все работает абсолютно бессистемно, работает параллельно, работает неэффективно, ужасно совершенно, даже если что-то работает, а может быть просто это придумывают. Одно ведомство придумывает, что он самолет поднимает, другое, что оно там ставит камеры, мы же помним, как Путин рассказывал, что он сам лично в камеры будет следить, как строятся дома. После э, этих пожаров торфянников. Но я несколько раз заходил, пока эти камеры были включены. Там вообще конь не валялся, вообще ничего. Я в Твиттере помню фотографии размещал. Ничего, ни одного человека. Все, вот камера стоит пока. Потом камеры сняли. Маля. Крупный пожар в Устилимске. Да, я вот про Устелимский знаю только. Помните, прошлым летом в Устелимске, да, это Вампилово произведение такое щемящее, да у Вампилова все был такой старший сын и вот в прошлом летом в гостиницей такие, такие какие-то вещи необычные для советского периода и вот вполне обычные для советского периода теперь вещь. крупный пожар горит деревообрабатывающее предприятие очень серьезный пожар очень я так понимаю, большое предприятие. И очень странно, потому что одновременно с этим предприятием в Устилимске, на другом конце мира в Карелии горит такое же деревообрабатывающее предприятие, и тоже очень серьезный пожар. Как-то видите, они зачистили. Ну, может быть, кто-то упер лес И сжег такой, я тоже Допускаю, как-то Можно было посмотреть, ни одной ли фирме Принадлежит вообще Странно, да, ну, в то наверное, китайцам принадлежит Хотя и в Карелии может принадлежать Китайцам Еще утиная охота, да, неплохое Конечно, утиная охота вообще тоже. Я говорю, они какие-то такие Выносят мозг, какие-то очень страшные Произведения, на самом деле Считаешь, вроде... Как-то потом осадка остается такой вот, и особенно пьесы вроде бы можно посмотреть, да, и там авторская работа, а вот когда читаешь с листа, и то есть можно домыслить, что-то вообще прям мозг выносит, как-то я вот забросил Вампилова, наверное, наверное, вот после армии сразу даже не прикасался никогда, потому что как, ну его обязательно надо, кто не читал обязательно надо прочитать, чтобы некое понимание возникло. В Свердловской области крупный пожар потушен. В каком-то цех горел в Варамеле, в... значит. Полторы тысячи квадратных метров. То есть, видите, что-то горит. Причем Свердловская область, мы говорили, горит она регулярно, вся. И почему эти МЧСники не сделают элементарный анализ, но ведь очень легко проанализировать, что и когда будет гореть, в каком количестве, вообще проблем нет. То есть, если иметь полную статистику, не шифроваться, а особенно использовать. Интернет для этого, да, то можно вообще программу. Не нужен даже человек, программу, которая будет ориентирована на вот эти вещи и будет давать прогнозы. Причем они будут гораздо точнее, чем прогнозы метеорологов. Ну, ведь не хотят. Ну, потому что то ли там деньги не украдешь, что ли там как-то ну я не знаю, мне кажется, они просто долбоебы. Вот такое у меня ощущение. В Мурманске деревянный дом сгорел и еще куча всего, в Рязане пожар был, пострадал человек, в Троицке 25 человек тушили деревянную двухэтажку, слава богу, не пострадал, значит, Фимцев напугал черный дым над городом, тоже пожар, короче, в Оренбурге на улице Карагандинская горит квартира, в Липецке при пожаре пострадал мужчина, вот, и висел, говорят, на балконе, я посмотрел фотографии дома, МЧСники, странные люди, там нет балкона, в этом доме нет балкона, он просто висел, я так понимаю, где-то, Но, кстати, быстро приехали, потому что успели его снять, обычно у нас все прыгают сами, а это как-то вот, ну, попугай погиб. В Пушкинском районе полтора часа пожарный тушили деревянный дом. Это в Петербурге, соответственно, в Мурманске, но ну, еще один, да, в Саратове, в Камушинском районе. При пожаре погиб человек от Волгоградской области, собственно, и в Волгограде тоже погиб. Вот Тут я пропускаю еще половину, тут ну, безумное количество пожаров, то есть горит вся Россия. И при этом, значит, вот закрыли временно 30% торговых центров по России после пожаров Зимней Вишне. Странно, нам что-то никто не отписывался, что вы в городе закрыли торговый центр. Как работали, так и работают. Но МЧСники заявляют о закрытых 30%. Я думаю, что что-то это фигня какая-то. А вот. И в Амге подтоплено 99% дворовых территорий. 43 жилых дома. То есть это Якутия. Вот что такое путинская стабильность? Это вот тут говорят, что вот в Амге наводнение может повредить нефтебазу. Представляете? То есть вот, и мы видим, что путинская стабильность, это вот это когда половину горит, половину тонет. И самое главное, это когда потоп может вызвать пожар. Путинская стабильность Если потоп вызвал пожар Все, путинская стабильность Дальше, в общем-то, приехали Вот И какой-то скот куда-то угоняют в этом Амгинском лусе, То есть все разбегаются, там все затапливает. Представляете, ничего в этой Якутии не сделано. Все оттуда вывезено. Алмазы, там, я не знаю, что там. Там есть все, оттуда все вывозится и ничего не делается. Ни мостов каких-то. Люди пользуются зимними переправами, чтобы куда-то доехать. Куда-то завозят, танкерами мазут осенью, потому что... Зимой, значит, топить надо. И, и потому что ничем другим не заведешь, ни железной дороги, ничего не ни, ни железной дороги, ничего нет. Представляете, какой жизнь. И никто ничего не хочет делать. Вот. И. Еще два населенных пункта в Якутии может подтопить. В Сыктывкарии затопило улицу, авто ездит по воде. В Ленинградской области село утонуло. Это сильнейшее наводнение за последние 30 лет. Ленинградская область. Это же не Якутия даже. Можете себе представить, почему все тонет-то? Первый раз за 30 лет. Ну хорошо, там первый раз за 30 лет. А Саратская область тонет каждый год. Ну что ж, почему нельзя сделать? В Екатеринбурге сотни машин утонули в затопленном паркинге. В коме, вот в коме хорошо провели Роспотребнадзор, разъяснил жителям, как действовать во время паводка. То есть нужно брать весло, там надувную лодку и все такое прочее. Жесть какая-то. Это, это не сказка, это не сон, это вот то, что творится каждый день. Если вы откроете, просто это не выходит на первые страницы. Если вы откроете, то вы увидите вот эту хрень, которой горят дети каждый день. Тонут люди, животные, замерзают. Все это вот каждый день происходит. Никаких действий власть не предпринимает. Если предпринимают действия, то они там 10 на 90. 90% все на карман, 10% на реализу... реализацию какой-то программы. Причем, обратить внимание, это из бюджета, который у нас меньше, чем у Польши. Можете себе представить, просто пиздец какой-то. Бюджет меньше, чем из Польши и разворовывается на 90%. Ну да все, украли. И глава города Мыск. Ставропольского края пообещал премию в 200 тысяч рублей человек который поможет найти хулиганов разбивших пост экстренной связи гражданин тире полиция такой пост экстренной связи а телефонов ни у кого нет вообще жуткие дела ладно в одном Значит, из расселенных общежитий в Петербурге в неработающем холодильнике обнаружен новорожденный мальчик, живой, слава богу, его в больницу доставили. Сдрифулищей Льдины, прям попанинцы 16 магаданских рыбаков Сняты, ну тут МЧС конечно В грудь бьет, и самое смешное Понимаете, вот Вы же понимаете, что в эти дни Обязательно какие-то рыбаки пойдут ловить Рыбу, ну потому что, ну для некоторых Это спорт, но для меньшинства а Для большинства это возможность Как-то прокормиться дополнительно Да, поэтому они будут Этим заниматься, и поэтому То есть, там можно иметь не Непосредственно прям вот, э, так сказать, спасателей под рукой. Так, вот у меня сейчас отключится компьютер. Так, прям секундочку. Опа. Оп. Ага. Так, все. Так, и. Ага. Все, ура! Мы спасли компьютер, спасли нашу программу. Что-то он какие-то вещи сам своей жизнью живет, что-то загружает там, перезагружается. Я все время боюсь, что он начнет перезагружаться во время эфира. И в Волгограде ко Дню Победы были, значит, празднования с гимнастками, с воздушными и 17-летняя девушка упала, воздушная гимнастка, ее доставили в больницу, в общем, говорят, все очень плохо. Я так э, вспоминаю свою волгоградскую жизнь, меня попросили э, помочь в свое время там, Юрий Викторовичу Чехову, был там мэр такой, в общем, достаточно приличный, когда был мэром, был очень приличным человеком, так... и был 9 мая 2000 года, то есть праздник Победы, там все такое прочее, ну и накануне, там, я не знаю, за неделю, наверное, до 9 мая, а еще чем мне запомнилось, в этот день как раз Алексей Петрович Моресьев приехал. И, собственно, человек меня познакомил, и я так был потрясен, потому что мужик какой-то зашел, невысокого роста, энергичный такой, бегает туда-сюда, и когда он мне сказал, кто это, я не мог врубиться, потому что я не думал, что этот человек на протезах может ну, быть таким энергичным, и что ему может быть при этом столько лет, да. Вот. и так вот, я как раз в этот момент предлагал, я говорю, слушай, давай... Пригласим старейшвехи А в общем-то у меня товарищи там летали И я позвонил И мне говорят, да нет вопросов Пусть даст нам этот микроавтобус Какой-то, чтобы он нас там возил Везде и все, и мы сейчас в план Выступлений своих Впишем и прилетим ну Тем более Сталинград, День Победы 2000-й год Почему бы нет вот, И я ему говорю, он весь побледнел Говорит, нет, нет, ни в коем случае Не надо, я говорю, почему они, я говорю, вот, представляешь, родину-мать, они будут пилотаж крутить. Он говорит, да они мне родину-мать снесут. Я говорю, в какую статью, они тебе родину-мать снесут. Он говорит, нет, нет, и все, и ушел. Дальше вообще замкнулся и на эту тему не говорил. А его зам, один из замов, отозвал меня, говорит, ты не настаивай. Я говорю, а что -то...? Он говорит, да вот по запросу году, какие-то приходили люди, там в эти в анекдоте. И Павел Дуров, значит, заявил о том, что это беззаконие, что Телеграм, говорят, что Телеграм заблокирован по закону, а на самом деле, значит, это как раз вопреки главному закону страны Конституции. Я с ним абсолютно согласен, что Телеграм вопреки закону о Конституции заблокировали и требования. ФСБшников передать какие-то ключи абсолютно незаконно, не иметь никакого отношения к Российской Конституции, где тайна переписки и вообще тайна сообщений любых ä, предполагается. Поэтому это полная херня, и Павел Дуров абсолютно прав. А вот глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, значит, что ему можно написать... На телеграмм выступал, он говорит, Москва, его спросили, а можно вам написать на телеграмм, да, вот э, Сергей Даренко его спросил, а тот, значит, ответил, что можно. Так что жару у всех есть возможность написать на телеграмм то, что мы о нем думаем и то, что мы с ним сделаем после того, как власть окажется в наших руках. Каждый может, в общем-то, поэкспериментировать, написать Жарову. Вот, интересно, поздравляю с Днем Победы, пишут, с Днищем Победы. Ну да, то, что устроил Путин, это, конечно, жуть полная, но ведь не только он все это устраивает, это, это нравится многим. Представляете, вот у нас самый молодой ветеран сейчас, <coughs> это 91 года, а вы посмотрите, кто там в колоннах, там, этих колонн ветеранов стало больше, чем я когда был маленький, когда ветераном было по 40 лет, да? Представляете? Удивительная совершенно ситуация. И очень она такая плачевная. Я говорю, когда многие ветераны доживают в халупах, да, тут получается, что какие-то лжеветераны появляются, какая-то победа бесия, которая, так сказать, в пользу Путина идет, да, то есть главный бенефициар победы, обратите внимание, так оно и есть главный бенефициар победы советского народа в Великой Отечественной войне, на сегодня оказался Вова Путин, блядь, понимаете, вот 9 мая, когда праздновали, когда там из 300 орудий салют, скажут, а кто больше всех, так сказать, от этой победы Откусит. Бля. А скажет, а вот вот у этих вот ушлепков родится бля, еще больше ушлепок. Бля, и вот он откусит от этой победы больше всех. Почему? Вот такие дела. И вот радостная для меня новость. Блин, прям вот слава богу, я прям вот крещусь. В эфире у украинского телеканала появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германии акта о капитуляции. Ну, это, конечно, ошибка. Я думаю, это сделано специально для того, чтобы можно было привлечь внимание к теме победы и к теме Украины и Порошенко в этой победе, да, то есть не теме Порошенко, что он там присутствовал где-то, да? а вот к тому от чего он всячески отскребался а он, и помните, прошлый, за прошлый год я все время говорил, что Путин это не победитель Великой Отечественной войны победитель советский народ и Украина э, пострадала очень сильно в период этой войны и Украина, я говорил об этом дала чуть ли не половину офицерского, генеральского состава для Великой Отечественной войны. Помните, я-то называл только фамилии украинцев, маршалов, генералов и так далее. Безумное количество. Я говорю: зачем вы забываете, зачем вы отталкиваете это? Это также ваша победа! Это не победа Путина. И вот кто-то появился креативно, видно, при Порошенко. Да, и понятно, что запущена вот такая ерунда. По поводу там ошибочки, что Порошенко. Ну как там написано? Там написано, значит. Так, так, так. Господи, сейчас, сейчас, сейчас. Не могу найти. Так, так, так. Акция «Первая минута мира», посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Порошенко. Имеется в виду акция «При участии, А тут, конечно, это очень смешно и вызвало, а особенно понятно, что будут российские СМИ это раскручивать, чтобы привлечь внимание, как, как сейчас мир устроен. Информационный мир устроен только информационным взрывом, можно привлечь внимание, вирусными новостями. Вот как раз очень правильное решение, очень правильно. То есть там все отстебались по этому поводу, российские СМИ, а на самом деле очень хорошая движуха. Да, Появился у нее неплохой политтехнолог, жаль он в свое время Белковского не взял, это было бы очень правильно, но он ведь что-то проспал И э, вот что сказал Порошенко самое это очень хорошо, и это еще раз доказывает, что у него э, технолог, политтехнолог, хороший победа над нацизмом во Второй мировой войне была бы невозможна без украинских военных. То, то повторил мои слова, которые сказаны то ли год, то ли два, там сколько лет назад я говорил, можно это найти. И... Маршалы и генералы украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов среди советского генералитета периода Второй мировой войны около 300 украинцев. Да, тогда я помню список читал, устал читать, но по, по моему глубокому убеждению нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Все правильно он говорит, то есть он абсолютно правильно говорит с точки зрения того, что перехватить инициативу у Путина, но сделано-то это поздно, ну что же раньше мозг нельзя было включить, а? Почему Путин оказался главным бенефициаром победы в Великой Отечественной войне? Я вот не могу просто это упростить никому. Никому, ни Назарбаеву, ни Лукашенко, ни Порошенко, никому не могу просить, потому что, что же никто не вмешивается. Ну ладно, Лукашенко там в определенной ситуации находится, но Порошенко-то мог устроить, так сказать, то есть заговорить моими словами еще три там, года назад, хотя бы три года назад. И вот... Украинские радикалы облили Нечистотами и зеленкой главу Отделения Россотрудничества Представляете, то есть, как он там вообще Находится на территории Украины Это Россотрудничество Константин Воробьев и еще куда-то Он там собрался идти Но его вот облили Чтобы он там 9 мая его повежливее Не устраивал там победы беси С главным победителем Путиным Во главе так и Путин заявил, что Россия не позволит перечеркнуть подвиг советских солдат. Конечно, России не позволит. Это уже Путин сделал. Он уже перечеркнул. Он добился того, что памятники по, всем, по всему миру советским воинам уничтожаются просто. Потому что, ну, победа, он, он добился того, что победа ассоциировалась с путинщиной. Вот из-за этого весь Геморой. Что это георгиевская ленточка Это сейчас символ Ну как свастика, нацистский символ Он этого добился Вот этот вот козел И конечно он не позволит Перечеркнуть подвиг советских солдат И не откроет архивы да? Почему он архивы не открывает? Почему он спрятал все архивы О Великой Отечественной войне? И тут очередная кометь, Путин был, значит, на параде и шел с этого парада, там в окружении своих хмырей этих, значит, и рядом Нетаньяху, и рядом президент Сербии, а тут какой-то ветеран, который, значит, оказывается, они с Путиным лично знакомы, это генерал-майор, и то есть это постановочная вся фигня, его оттолкнула охрана, а Путин тут бросился, его взял за руку и вместе пошли возлагать венки и так далее. То есть вот один в один хвост виляет собакой. Хорошо, еще дождя не было. Он тогда снял пальто, помните, как в хвост виляет собакой, когда президент старухи отдает пальто во время дождя. Это вот один в один. То есть те, кто это делают, они вообще не гнушаются, они просто берут это из кино, то есть берут давно заготовленный клише, и вот используют, и все там смотрите видите, вот он ветеран это не дал оттолкнуть, да, а то, что этот ветеран ходит на каждое э, мероприятие официальное, что он лично знаком с Путиным, там по 10 раз они там встречаются, ну вот с этим Путиным, Удмуртом там все что -то другой какой-то был, вот э, на инаугурации один, а здесь он такой, рожи в 4 раза больше, странно так они меняются, вот, и Песков назвал случайностью инцидент с ветераном. То есть, представляете, здравствуй, Фред. Ну, кто бы так сказать сомневался? он это случайность. И вдруг Песков говорит, да это же случайность! И все говорят, да? А что это ты так говоришь? А может быть, это постановка? Как, с какой стати Пескову говорит про то, что это случайность? Ну, вроде это и продемонстрировано, никому и голову вроде не должно прийти, что это постановка. Но раз он говорит, то так оно и есть, это и есть постановка. Вот, и СМИ все написали, Путин вступился за ветерана, Путин спас ветерана от своей охраны. Это вот таким названием, представляете, спас ветерана от своей охраны. Спасатель хренов. И вот тут же взяли интервью этого ветерана. Им оказался ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович Сыркашев. И вот он оказался генералом и сказал, что Путина знает. Я не первый раз с ним общаюсь. Спокойно все прошло Меня пригласили как ветеран на мероприятие Я с ним вместе сидел на трибуне Я сидел за спиной Когда он только пошел Он обошел всех поздоровался Там были другие ветераны Он выступал с трибуны А потом пошли к могиле неизвестного солдата Я ушел немного вперед Вот так вот говорит этот человек ну Потом решил вернуться А тут его уже не пускают И тут спаситель Путин Как же пустите ветерана тем более такого, ну, как бы это, уже штатного ветерана. Это же понятно, что никаких левых к Путину не подпустят. Это же не царь-батюшка, который на каждый именин святого Георгия, да, и на свои собственные имени георгиевских кавалеров, там собирал ежегодно и, ну, вручал им какие-то там, Подарки, а заодно и общался. Всех георгиевских кавалер. И вот, значит, Путин принял участие в этом бессмертном полку. И, ну, там не только Путин принимал участие. вот люди очень сильно порадовались и оттянулись. Вот если посмотрите слева, сверху, это идет... Никонов Вячеслав, знаменитый, у которого кличка внук рибентропа и Молотова. Почему? Потому что он реально внук Рибентропа. О, блин, фу, внук Молотова. И вот... В СМИ, то есть в СМИ, в Твиттере, ну и в других ресурсах вот такую фотку, где Вячеслав Молотов здоровается с Гиммлером, да, а вот теперь внук его, тоже Вячеслав, в честь дедушки названный, идет с портретом дедушки, который заключил договор, в результате которого стала возможна Вторая мировая война. Обратите внимание... Мюнхенский сговор и а, пакт Риббентропа и Молотова. Вот два, две ноги, так сказать, из которых выросла Вторая мировая война. И непонятно, какая из них, так сказать, более важная. Я думаю, для Гитлера более важен был пакт Молотова-Риббентропа, чем Мюнхенское соглашение. Поэтому... Хотя оно было мюнхенское раньше, подписано, поэтому тут, не знаю, в голову, в башку Гитлеру точно не залезешь. Но в любом случае, это э, потрясающая ситуация, да, идет Никонов с портретом Молотова, который стал, э, был, в общем-то, э, инициатором, одним из инициаторов Второй мировой войны. Потрясает. И тут вспоминали, что Путин наврал про медаль за отвагу у его родителя, что по учетной карточке он никогда не получал. Ну, не знаю, в общем-то. И я думаю, что всем, кто принимал участие в боевых действиях, как минимум медаль за отвагу можно дать и. Ну, не знаю, тут что говорить Была там Понятно, что даже если бы Вова Путин Это не самый его страшный грех Если он там придумал про своего родителя Что у него там медаль за отвагу Ну что, он ну, хочет гордиться Это вполне реально для нормального человека да? Что он там что-то Может быть, это какие-то даже ложные воспоминания у него, да ну и все остальное показывает, и это, это не самый большой путинский грех, гораздо больше мерзости без этого. Так, у меня что-то все повисло, у меня повис чат. Так, ой, даже я не могу понять. Ага. Так, И вот люди тут пишут, в частности в Твиттере, профессор Преображенский, что первый канал спрашивал мальчика на Красной площади, кого победили в той войне, и мальчик сказал немцев. И профессор Преображенский подчеркивает, что в советских школах учили, что победили не немцев. А фашистов, нацистов, нацизм. Я это подтверждаю. Так и есть. Вот. И интересно, Сибиряк пишет. А вы знаете, что для фильма «Бункер» улицы разбомбленного Берлина снимали в современном Санкт-Петербурге? Ну да, чушь, где же еще снимать? Не в Берлине же. Вот. И размещено видео... Как молодые люди проводят соцопрос. То есть, если ты против Путина посигналь, сигналит 50%. Представляете, то есть это те, кто не боится. И масса людей, которые не увидели человека с транспарантом, едут они и смотрят. И я мог бы сам проекте не увидеть. Я на дорогу смотрю, а не на тротуары. И 50% посигналило. Так что, видите, вот этот вот Вова, которого как минимум 50% водителей ненавидит, да, не любит, да? извиняюсь, не любит, обосрал нам День Победы, как в том анекдоте про Вовочку, помните, когда говорит, а кто как на маскарад оденется, ну там, я белоснежка, я гном, а ты, Вовочка, как оденешься, а он говорит, а я одену коричневый, Пиджачок, коричневую куртку, коричневые штанишки, коричневые ботинки, коричневую шапочку. Я буду какашкой и обосру вам весь праздник. Вот Вова Путин – это именно та какашка, которая обосрал нам весь праздник. И в Екатеринбурге на три из четырех акций в поддержку инаугурации Путина никто не пришел. Бесплатно Вову любить никто не хочет Представляете Вот смутное время пишет В России был две достопримечательности Царь Пушка, который ни разу не выстрелил И царь Колокол, который ни разу не звонил Теперь к ним прибавился Царь Пынька, который ни разу не царь Очень хорошо сказано Вот и Сейчас обсуждают как, как ни странно, разговор Путина с Зюгановым, да, а, Зюганов заявил на Госдуме о том, что Советский Союз сделал вот что хорошо, вот что хорошо и так далее... А Путин, значит, прикололся и сказал... То есть не Советский Союз, а Коммунистическая партия Советского Союза. А Путин сказал, что вот как раз она и виновата в развале СССР. А вы знаете, по прошествии времени, я вот лично думаю, а может быть это одно из самых лучших решений Коммунистической партии Советского Союза. А? Тоже вот нельзя, так сказать, отрицать этого. И Парламент Чечни предложил разрешить три срока подряд для Путина. Ну а что же сразу же его падишахом назвать? Почему парламент Чечни так плохо вообще думает про Путина, как про какого-то президента? Падишахом сразу надо было сказать, а вот а, рамзан главный нукер будет у падишаха числиться. Очень хорошо. Я думаю, стоит предложить. Путин второй раз позвонил Пашиняну и поздравил его с избранием. Уже второй раз поздравил. Может он забывает, или может быть тот был худой Путин, который звонил, а это Путин Удмурт звонил. То есть, <coughs> не знаю, но <coughs> как-то вот так случилось. Я понимаю, во что играет Путин. Он же считает себя крутым разведчиком, крутым вербовщиком. Вот он сейчас начал... Пашиняна вербовать, надо а, вспомнить, как он вербовал а, лидеров крымско-татарского народа, да, чем это закончилось. То есть, они, может быть, так его не любили, но после нескольких разговоров настойчивых да, с Путиным они его стали ненавидеть. Вот Я думаю, что с Пашиняном произойдет та же самая ситуация. То есть сейчас он еще пару раз с ним поговорит, и все. Вот Путин... Предложил Нетаньяху обсудить острую ситуацию на Ближнем Востоке. Представляете, ситуация на Ближнем Востоке какая? Ночью, в ночь, как раз на, перед парадом, на котором присутствовал Нетаньяху, израильская авиация разнесла нахрен пол Сирии. Уничтожено подразделение иранцев. Ну, пишут, 8 иранцев убиты, это точно, сколько там еще. И семь шиитских еще бойцов погибли под Дамаском. То есть, э -о -о -о, ракеты прилетели, которые все это замутили. Ну, и вот вроде как два мирных жителя. Ну, какие мирные, мы понимаем. То есть, там достаточно точно люди стреляют. Короче, размолотили иранцев. Размолотили в Сирии, размолотили э, сирийцев, в том числе преданных Башуру Асаду. И Нетаняху приходит на парад к Путину, говорит, привет, туда-сюда. Тут слышь, а что там случилось-то? Вы что там размолотили-то? Да так это это, фу, это такой смачный плевок, представляете? Размолотить нахер Башара Асада, размолотить там этих иранцев, а потом прийти и, как ни в чем не бывало, стоять на параде, сжать Путину руку и прикалываться. То есть, ну вот, нож в спину Эрдогана, наверное, это, это нет ничто в сравнении вот с вот этим. Вот, надо просто ощутить, представляете? То есть, ну, Путин умылся, все нормально. Представляете, ну, и надо, нужно понимание того, как действует. Израиль на территории Сирии. То есть вот 8 военнослужащих 150 батальона сирийских ПВО убиты взрывом на трассе Дамаск-Сувейда. То есть ехали, ехали, а они сбили F-16. Израильские. Помните, там случайно попали. Ну и все, и там что-то взорвалось Бабах, и нет из них никого. То есть это я, я к чему? К тому, что достаточно точно работают израильтяне и вот Вова в данном случае в общем-то как-то очень нелепо выглядит, то есть поддерживающий Башара Асада, кричащий там на всех, на Трампа вы помните, совсем недавно Трампу грозились объявить войну, что еще раз вы стрельнете, мы вам там этот, замначальник генерального штаба или начальник генерального штата. Я уж не помню кто там. Ну там все одинаковые. Кулачками махал. И тут приезжает сам Нетаньяху, И вот он стрельнул. И, что? и завтра стрельнет. И что. Очень хорошо. Прямо это внушает. И э, приехал также Барзани. но ну, это тот кто возглавляет правительство Иракского Курдистана, если вы помните, что Турция собиралась там воевать в Иракском Курдистане, и он как раз приехал тут, не Таньяху, вот этот Курт приехал. Очень интересная конфигурация. То есть посмотрим, что из этого срастется. Понятно, что это не просто так. Ну, получит очередной нож в спину от Эрдогана Путин. И в Афганистане... Произошли три взрыва подряд, есть жертвы и так далее. Ну, опять это ИГИЛ. Да, ИГИЛ. Есть, обратите внимание, как странно, не странно, а логично развивается ситуация в Афганистане. Были муджахеды, там, Ахмад Шахмасуд, да, там, воевали с российской армией и так далее. Но они не были достаточно радикальны. Как только российская армия ушла, советская армия ушла, Появляется Талибан, уже как боевая единица, который более радикальный. И теперь менее радикальный Талибан пытается сменить ИГИЛ. Тот ИГИЛ, который уже в других регионах сменил аль каиду да? и, ну, Либо он, как, в общем-то, из Стас Котельников, там, например, утверждает, либо это искусственно созданная организация ИГИЛ, я полагаю, тоже. А если он не искусственно созданный, то победить его элементарно совершенно. Да? Как, как победить ИГИЛ? Создать организацию, которая правильно будет более радикальной и более широкой. То есть, если ИГИЛ более широк, чем Талибан, за счет чего он более широк? За счет того, что это исламское государство, да? то есть, исламский халифат, который даже в исторических границах там, до Альгамбры, да. Ну, до гранады в Испании доходят, да? То есть, это весь Магриб, весь север Африки, да, это половина Испании, это там большая часть Ближнего Востока и так далее. То есть, это вот халифат, арабский халифат, который там был, да? Вот. И... Каким образом можно их победить? Да? То есть создать более масштабное там, в голове что-то. Более масштабное. Ну, Наверное, какое-то пан-исламистское движение. Да? Потому что и более радикально. Да? Если такая организация не появится естественным путем, она, конечно, будет искусственно создана. Потому что запрос на это есть сейчас. Я думаю, в ближайшее время увидим. Я не вижу, почему у меня умер чат. И причем это я пытаюсь его перегрузить, ничего у меня не получается. Нет. Так. Когда же настоящий мир наступит, вот эта последняя а, запись, и все, и дальше. И дальше все, ничего, чат не работает. Если у вас работает чат, то я об этом даже не узнаю, потому что вы не можете мне написать. Президент Владимир Путин в среду, 9 мая, встретился с постоянными членами Совета Безопасности. Они обсудили ночные авиаудары Израиля по объектам в Сирии. Представляете, то есть, вот он <coughs> сходил на э, парад, потом собирают этих своих ушлепок, говорит, и говорит, слушайте, с которыми я на параде был, он там в Сирии разнесся, все нахрен. Вот давайте обсудим. Он говорит, ну давайте обсудим. Это абсурд. Вот. И заявляют, что Владимир Путин и члены Совета Безопасности глубоко озабочены. Но мы знаем, что они озабочены. Этот там мальчиков попок целует, и другой, значит, там генерал, в смысле, генералиссимус, да, бледей генералами, там, маршалами ставит. Мы знаем, что они озабочены, но вот к чему, к чему это? И израиль рад решению Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном заявил Нетаньяху конечно рад он собственно и собрал все эти документы чтобы их подсунуть Трампу чтобы того не было заднее. нельзя включить был задний вот видишь есть ядерное оружие и так далее ну вот Британия Франция Германия обеспокоены решением Трампа по Ирану. Я напоминаю, вчера Трамп сказал, что все, кирдык, никакого, значит, никаких договоренностей с Ираном, никакой отдельной сделки США придерживаться не будут. Хотя уже очень много шагов в этом направлении сделали. И вот Евросоюз из интересов безопасности отказался выходить из сделки с Ираном. Ну, в общем-то, это, конечно как бы это сказать, помягче, да? То есть Евросоюз считает, что у Ирана нет ядерного оружия, что ли? Ну, а если есть, то какой смысл тогда в этой сделке? То есть сейчас нужно сказать откровенно, что мир очень сильно изменился. Принцип нераспространения ядерного оружия, который был рожден, так сказать, сразу же после войны, да, ну и который был за замесили этот принцип на, на чем, что есть некоторые сверхдержавы, которые победили и которые имеют право оружие ядерное иметь, а другие, которые там где-то в стороне стояли или не так сильно участвовали, они это ядерное оружие иметь не могут. Потому что для всех понятно, что сейчас <сас> любая вануату может сделать атомную бомбу. Поэтому про принцип нераспространения ядерного оружия надо забыть. Нет такого принципа. И тут два варианта, только два варианта есть – на которые страны могут согласиться. То есть это новая форма. Абсолютно новая, но абсолютно понятная. Это либо полное запрещение ядерного оружия. Все. Нельзя никому. Ни странам, которые победили, ни которые проиграли. Ни никому, никому, никому, никогда. Все. Нет ядерного оружия. Если оно есть, то оно есть там в рамках... Каких-то исследований Мирных целей и так далее И так далее И то это все четко обозначено Какие организации могут и для чего Могут иметь там какие-нибудь астероиды сбивать Я не знаю для чего Но в общем-то Об этом идет В общем-то давно речь да? И второе Решение тоже очень простое В рамках он может быть любой решение То ли полное запрещение То ли полное разрешение да, ядерное оружие – это один из видов оружия, а так как война есть война, да, и оружие есть оружие, знаешь, каждый имеет право такое оружие создавать, иметь, там распространять и так далее. Понимаете? То есть вот так. Либо так, либо так. А так, что наполовину беременной, но уже не получается. Ну, посмотрите, Северная Корея имеет ядерное оружие. Ну, сейчас вывалят какие-то бабки сумасшедшие, чтобы Северная Корея там отказалась от ядерного оружия. Ну, хорошо, откажется, да. Пакистан имеет, Индия имеет. Ну, про все остальные страны, я уж не говорю, про Китай. Израиль имеет, Мардыхай Вану, ну, нам про это рассказал, который за 13 лет отсидел, да. Ну, я говорю, там, США, Англия, Франция... Россия и Китай, это само собой разумеющееся. Саудовская Аравия сейчас на да. Говорит, вот мы там сделаем атомную бомбу. Что мешает Саудовской Аравии сделать атомную бомбу? Вообще ничего. Вообще никаких проблем. Я даже не удивлюсь, если она там есть. Они же на день рождения подарят, а не то, что они там будут ее производить. Ну и так далее. То есть можно сколько угодно загибать пальцы, и мы это еще не всех. Перечислят. Ну, в конечном итоге, если есть ядерное оружие у такого количества стран, то почему оно не может быть у другого количества стран? Почему какие-то там другие страны не имеют права это оружие иметь? Обама назвал выход США из иранской ядерной сделки большой ошибкой. Ну, не знаю насчет ошибки. Время покажет Я думаю, что вообще Разговор вот в таком виде В котором он был с Ираном да, я, я думаю Те условия Были ошибкой Нужно было быть гарантированным, что у них нет Ядерного оружия, вернее, что оно Было, но оно уничтожено А изначально а, Так сказать Такая была презумпция Что у Ирана нет ядерного Оружия, но может быть приготовлены. Ну, ради бога, если им нравится обманываться, пусть обманываются. Цены на нефть выросли после выхода США из сделки с Ираном. Интересное наблюдение, конечно, но это было понятно, что они вырастут, эти цены на нефть, потому что ну, потому что этот рынок очень такой э, тревожный сейчас, именно тревожный. Но США в этом отношении очень здорово приобретает, потому что сейчас США увеличивает э, добычу и самое главное увеличивает продажу. Потому что Соединенные Штаты продают большое количество на сторону э, углеводородов, а сами пользуются э, как бы другими источниками. И Израиль привел боевую, боеготовность войска ПВО в связи с активностью Ирана в Сирии. Вообще очень странно. Да, войска ПВО привел в боевую готовность. А когда в Израиле войска ПВО были не в боевой готовности. Это очень странное сообщение. Потому что они там сидят и ждут, когда прилетит какая-нибудь ракета, сделанная из канализационной трубы. Или еще что-нибудь случится. Вот, кандидат на пост главы ЦРУ назвала Россию одной из угроз для США. Ну, в общем, она все правильно сказала, как-то вот российские СМИ по этому поводу негодуют. Она назвала Иран, то есть она изменяющаяся, но все еще смертельная угроза, исходит от террористов, а также от дестабилизирующего авантюризма Ирана агрессивной иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене точно перечислил абсолютно четко все угрозы и <coughs> а в России почему-то негодуют. годуют странно что не негодуют? Помпео заявил о продуктивной встрече с кимчаныным да он сегодня прилетел туда очень быстро встретился ну то есть произошло то что я говорил произойдет если приедет а, Трамп но они решили по-своему то есть решили Трампа туда не запускать, запустили Помпео, сразу же, конечно, Ким Чен Ин освободил этих американских заключенных, троих, которые были корейского происхождения, но гражданами США. Мы это Трампу советовали да, съездить и забрать их. Ну, вот видите, поехал Помпео и забрал их. Очень очень хорошо все получилось. И рассказывает тут вот про привычки Ким Чен Ына что он путешествует сейчас только, знаешь, как этот, в опломбированном вагоне, в пуле непробиваемом вагоне путешествует, и что у него три поезда. В одном едет охрана, в другом едет он сам, а в третьем едет тоже он сам. То есть никогда непонятно, в каком он поезде едет для того, чтобы... А, значит, с точки зрения безопасности И вот что всегда при нем Туалет есть для того Чтобы никто не мог взять анализ Каллы и мочи и узнать о состоянии Его здоровья Поэтому у него, там, с ним таскают туалет И так далее И э, повар который готовит гречневую лапшу Ну в общем здесь нет ничего нового также его папа поступал И его дедушка поступал обступали а они так же как Мао если вы прочитаете, как Малдзидун ездил в Советский Союз, то он ехал в таком же, значит, бронированном поезде, но ну, правда в одном. И у него был два вагона с продуктами питания повара и так далее. Потому что он думал, что русские едят какое-то дерьмо, и китайские повара ему готовили его любимые блюда. И он только их ел. Он не ел ничего на стороне. И не только из-за того, что могут его отравить. Да? а Он боялся случайно отравиться. То есть он боялся отравиться какой-то там левой едой, к которой он не привык. Точно так же поступает видите, Ким Чен Ын. Но я думаю, что это просто по кальке. Потому что он воспитывался, жил, и воспитывался в Швейцарии. И естественно, у него как бы приоритеты несколько другие. И это просто рисовки. Самые натуральные. То есть, ну, человек, который пилотирует Тулл-62, ездит как его родитель, да, и как его дедушка, который боялись самолетов, как огня, ездит в поезде. Ну, вы можете в это поверить? Конечно, нет. Ну, конечно, ему хочется там, но он должен марку держать. Он должен приезжать там. Такой вот с этим воротником, да, там застегнутый ходить и так далее. То есть это человек, который играет диктатора. И сейчас это совершенно очевидно стало. То есть это не диктатор в чистом виде, тот, который играет диктатора. Для чего? То есть должна же быть цель какая-то. Чем это закончится? Тем, что он передаст власть какому-то своему сыну, который будет продолжать играть диктатора. Навряд ли. Скорее всего, еще при нем что-то должно произойти. Для этого эта кометия-то и устраивается, собственно. Япония нормализует отношения с КНДР, если республика проведет разоружение и решит проблемы с похищением. Ну, с разоружением все уже решили. То есть, главный вопрос. Японцы, вот они, они, всегда, они всегда японцы. Они что, в лоб не зададут этот вопрос? Слушай, отдай нам тех, кого дед похитил там в 80 там, 70-м годах. 13 человек числятся. вы нам ни тела их не выдали, ничего, ну, покажите могилы, там, давайте сдумацию сделаем, там, если они все погибли, все умерли. То есть 13 человек, по четырем вроде понятная ситуация, хотя тоже непонятная, потому что выдали тела, которые им не принадлежат, да. Ну, вот я думаю, что как-то вопрос должен решаться, и Японии, конечно, очень, наверное, не хочется, чтобы там в Северной Корее уже не было никаких проблем, да? потому что тогда сразу возникает ряд совершенно более масштабных проблем, и они уже в рамках отношений Японии-Китая и так далее. Нет, так и не запустился у меня чат. Так что как-то пытаюсь я что-то сделать. Пока ничего, ничего не происходит. Так. Сейчас еще попробую. Попробую еще. Прям одну секундочку. Прошу подождать. Вообще, трансляция это идет или не идет? Нет трансляции? Ничего не понимаю. Трансляция идет, пишет, слава богу, все. Какие-то зависы странные, странные зависы, если честно. Так, очень хорошо, очень хорошо. Хорошо, давай, Мальцев, продолжай, да, продолжим. В США бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления Джерри Чуньшин-Ли, ну, наверное, Чуньшин-Ли его зовут, а Джерри – это уж такой американизированный вариант, обвинили в шпионаже в пользу Китая. Он с 1994 -го года работал, а потом, вот я так понимаю, ушел, а сейчас его обвиняют в шпионаже сговор с целью сбора и передачи сведений, национальной обороны, содействия иностранному правительствам и так далее. И, в общем-то, было бы <coughs> все не так страшно. Да? То есть, как-то в современном информационном мире шпионы не пугают, но вот в данном случае это реальный вред человек нанес. Потому что, как утверждают власти Соединенных Штатов, он слил информацию, благодаря которой Китайские власти казнили, арестовали и казнили 20 человек. Можете себе представить. 20 человек арестовали и казнили. Конечно, ну, в свое время, если вы помните, Google с Microsoft и там с другими организациями помогли китайцам так, что те 18 человек казнили. Так что, видите, почти как Google. Даже еще круче. Так, и интересно, Китай окончил постройку моста до Гонконга, протяженность 55 километров, стоимость моста, знаете какая, один метр стоит 9 тысяч долларов, один метр моста, который над океаном, над океаном, 55 километров длиной, представляете, и сколько стоит мост Ротенбергов, да? 209 тысяч 1 метр Доллар То есть, представляете Тот 9 тысяч 1 метр А это 209 тысяч 1 метр Просто жесть какая-то Просто вообще Туши свет, что называется То есть В 20 с лишним раз дороже В 20 раз совершенно спокойно Да И Ростех намерен в течение месяца закрыть сделку по продаже 20% йота э, Девикис, де да, он называется, ну это тот, который йота фонд производил, помните, вот продает 25% Ростех, непонятно кому продает, и понятно, что вот это... Дивикис, этот Йота, да, это российская частная компания с офисами в России, Китайской Народной Республике и Финляндии. И, значит, она разработчик модемов, роутеров, телефонов. Это официальный сайт. Я, правда, не видел ни одного, ну, кроме вот этого Йотафона, ни одного модема, роутера и так далее. И, ну, самое интересное, что это российская компания... Э ей владеют иностранные компании, зарегистрированные на Виргинских островах и Кипре. Виргинские острова и Кипр. Сразу все понятно. То есть все эти офшоры кому они принадлежат. Такие вот дела. Китайцы испытали, ой, испытали, да, они боевые испытания они уже провели своего вот этого G20. Это Истребитель пятого поколения. Истребитель стелс. Ну, подобный, как говорят, это российский Су-57. То есть, видите, ну, на одном и том же уровне уже стали. Благодаря Путину. То есть, абсолютно одинаково. У нас проводят испытания этого Су-57. А там они своего пятого поколения проводят испытания. То есть, благодаря деятельности Вова и его Кудла. То есть мы его... Это как с зарплатами, как с всеми остальными. Кошка пришла, что-то меня пытается отвлечь. Как со всеми остальными вещами тоже происходило, когда там зарплаты в Китае росли, а у нас падали. Да? Вот Где-то мы соединились, а потом Китай нас обогнал. Так вот и здесь тоже. То есть у нас все идет. Техническое творчество Так это назовем Особенно военно-техническое идет На убыль, а там на подъем Вот сейчас они здесь на уровне Истребителей пятого поколения сошлись Дальше Китай пойдет вверх А мы уйдем вниз Польша, значит, тут Газпром Трамбует, предъявили обвинение Газпрому из-за северного потока Дело в том, что Польское управление по защите конкуренции и потребителей оно предъявило обвинение в связи с финансированием Газпромом поток Северного потока 2. То есть оказывается в 2016 году... Там подавалась в Польше какая-то заявка. Польша сказала нет, что «Газпром» не может там это дело финансировать. Но ничего не изменилось. Просто заявку убрали и продолжили финансирование и так далее. То есть, ну что может быть? Вот антимонопольное агентство Польши нарисует штраф какой-то космический. И Россия будет этот штраф платить куда денется. То есть, все нормально. А вот в Румынии штраф нарисовали президенту. Представьте, президент Румынии оштрафован. Его управляющая коллеги Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии оштрафовала на... 444 евро за использование слова уголовники. Кого-то он назвал уголовниками, а они просто сидят в тюрьме, и по ним нет пока приговора суда. И по этой причине, значит, с него вот 444 евро решили получить. Да? А вот помните, нам всем рассказывали по поводу того, что в Европе от мигрантов будет кирдык, от Вова Путина в телевидении рассказывает, что будет, будет преступность жуткая, всех порежут и убьют и застрелят. Так вот, докладываю, в Германии рекордно сократилось количество зарегистрированных преступлений. Deutsche Welle сообщает о, со ссылкой на Министерство внутренних дел, то есть начиная с 1992 -го года. Показатель упал кратно. Все и насильственные преступления, и хищения, и все, что хотите, все падает. То есть, причем, как я говорю, говорят, рекордно падает. То есть, ну, тут цифры приводятся. Вот. Квартирный краж на 23%, краж вообще количество на 12%. Но я как криминолог вам скажу, что цифры просто потрясающие. То есть люди не понимают, вы никогда не поймете, если вы не занимались криминологией, что такое на 23% уменьшение какого-то, так сказать, рода преступлений, квартирных краж. То есть сидят вот такие вот мужи, пишут блин, диссертации и думают о том, как бы сократить на какие-то там проценты. Пол процента это уже хорошо. Процент это уже можно... Сюда награду, там, сюда погоны Что хочешь Потому что за каждым преступлением Стоят жертвы Виктим, да то есть, и чтобы этих жертв было меньше преступлений, вот этих терпил. За этим работают определенные люди. Ну, должны, по крайней мере, не для этого работать. Вот у Путина они работают, чтобы нас душить. А вообще они должны работать, чтобы вот этой херни не было. И начинается эта работа, прежде в голове у людей. То есть, люди, профессиональные криминологи должны нарисовать картинку вот того, что происходит сейчас. И причины и условия нарисовать. Вот какие-то причины и условия уничтожаются благодаря чему-то другому. Опосредственно, я не знаю, культуризации, там, я не знаю, финансированию чего-то, я не знаю, детских утренников, чему угодно. То есть нужно расписать. И вот эти причины и условия зарезать. Нет этих причин и условий, значит конфигурация будет другая. И таким образом, вот благодаря этому, да, там преступность упала там на полпроцента, на два процента, на три процента, и все получили сразу ордена медали и звания. Здесь на 23 процента, можете себе представить. То есть это вот то, о чем мы как раз говорили, что в условиях информационного мира можно создать причины и условия, когда преступность кратно будет уменьшаться. Кратно. мальцев придет порядок на видуы нет ну, причем здесь мальцев наведет порядок порядок должен наводить народ никакому мальцеву это не под силу кроме всего прочего любые мальцевы они могут стать козлами в любой момент так устроен человек понимаете то есть он дорвался до власти и там дайте мне там, порулить я теперь диктатор и все такое я знаю только я знаю как где у России вперед. Да, они же все в Россию вперед зовут Россию, блядь, вперед! И только вот Путин теперь знает, где у России вперед. А весь народ знает, где у России зад, потому что все в этом за, заду и находятся. Да? Нет, то есть максимальные полномочия должны иметь народ, суверен. Кто, кто является суверенным? Ну, либо царь, либо народ, да, другого никто не придумал. Суверенитет в руках народа это правильно. И, в общем-то, будущее без этого просто невозможно. С 1 июня в Туркменистане будут запрещены машины всех цветов, кроме белого. Видите, вот как-то нынешнему Туркмен Баши 2, да, Туркмен Баши был один, теперь Туркмен Терминатор 2, Туркмен Баши 2, вот захотел, чтобы в Туркмении все машины были белыми. Чтобы был белый. Да, Помнишь, как кто-то грузинский анекдот? Он говорит: а "У тебя Волга какого цвета?" Он говорит: "Ты восход видел? Восход красивый вот, видел? Вот такой же только черный. Вот так. А это такой же только белый. Вот. Их говорят образовался дефицит белой краски, и чтобы покрасить машину, теперь, в общем-то, по ценам валюты на черном рынке полторы тысячи долларов надо прикольно белый ну вот завтра также будет и Путин поступать я вообще удивляюсь вот вы видели турпент Баши два стоит и он книжку там какую-то написал, и вот все его эти хлебососы подходят и целуют ему руки, кланяются, там книжку берут. Они вот я не удивлюсь, если завтра будет Путин то же самое проделывать. Что мешает делать то же самое? Только одно интернет, только одно то, что это снимает, где-то фиксирует. Если бы это не фиксировали, уже, вот уже по всей России виселицы бы стояли. И в Австралии появилось космическое агентство. Ну, классно. Бюджет 30 миллионов долларов. Я думаю, что это уже достаточный бюджет в современном мире для того, чтобы как-то интегрироваться в космос. Ну, для начала. Ну, представляете, вот в организацию экономического сотрудничества входит 35 стран, и на сегодняшний день получается, что космического агентства нет только в Исландии. Но, ну, я напоминаю, в Исландии триста тысяч человек всего-навсего проживает. Да, Исландия своими внутренними проблемами занимается, у нее своя территория, как космос, да? Поэтому, ну, правильно, все. То есть, ни одного шанса у путинского роскосмоса нет. Ни одного. Тем более с Путиным, с такими. Ой, ладно. И Маск молодец. То есть, вы помните, когда меня спросили у Маска там бешеные а, эти убытки, что нужно делать? Я сказал, покупать акции Тесла. Вот Маск так и сделал. На 10 миллионов купил акции Тесла. То есть, там бешеные убытки, а он покупает. Ну, конечно, как раз и покупает, когда они ничего не стоит, Да? Тогда это стоит очень много, смысл есть только продавать. Зачем покупать? Так что, видите, вот. Не, ну, кто-то может его обвинить там в недобросовестности, скажет, что он там сам заявил об убытках. Но я думаю, что там такой вариант не прокатит, слишком открыто все. Как-то там, там, там, все, все открыто, балансы все открыты. Как там можно заявить, там что у нас убытка? Ну, нет, там, значит, реально. Но за счет чего убытки? За счет того, что большое количество вложений совершенно разных направлений. То есть, фактически, <связано> Маск финансирует стартапы. То есть, он занимается тем, чем должен заниматься инвестиционный банк. А он является, так сказать, промежуточным звеном между всеми этими банками и теми людьми, которые дают деньги. И теми инвести... инвестиционными проектами, куда это надо впихивать. Да, то есть, он берет риски на себя. Ну, значит, оправданно, если он на 10 миллионов покупает сейчас акции, значит, он не дурак, но ну, он реально не дурак. Так что поаплодируем маску, очередной раз он, так сказать, как вот очень украинское слово мне нравится, потому что победил, оно а ну, по вот по-русски не так. Вот, а вот перемога это вот очень хорошо. Вот именно перемога, бля. Перемог он всех, бля. Молодец. Волмар покупает индийский а, онлайн-ретейлер Flipkart. Вот Flipkart есть. За 16 миллиардов долларов. За 16 миллиардов долларов Walmart покупает, а, значит, вот этот ритейлер, То есть... 6 лет велись переговоры. Ну, Волмарт. Я про Волмарт знаю, конечно, через Южный Парк да, через мультик Южный Парк, помните, Волмарт снижает цены. Гениальный мультик советую посмотреть. Мультик про Волмарт. Поэтому интересно, что он будет делать в Индии. И интересно, 16 миллиардов куда уйдут. Люди, которые получают с этого флип-карта, до да, 16 миллиардов, они же недаром их получают. Ну, представьте, вот есть структура, которая за год, за прошлое, увеличилась вдвое. Продажи этой структуры увеличились вдвое. В два раза. Ну, жесть, да. То есть смысл продавать, если увеличивается. И будет продолжаться увеличение, потому что это Индия. Там народу не становится меньше, его становится только больше. А хотят получить, значит, с Волмарта 16 миллиардов. То есть не сказать, слышь, Волмарт, иди нафиг, мы сами будем тут ритейлеровать. И, и, и, ритейлерить, и будем зарабатывать деньги. То есть, значит, у них есть цель, куда эти деньги вложить. Не просто же они положат 16 миллиардов под подушку. Я бы на их месте сделал то же самое. Какой смысл в Индии торговать чем-то, да? Если можно получить 16 миллиардов и вложить в новые технологии там же в Индии, которые еще выгоднее, я не знаю, насколько выгоднее, чем торговать жратвой там и, я не знаю, подгузниками. Вот такие дела. А вот в России все, как всегда, вот вот Петербургом священник открыл прямо при храме зоопарк с крокодилами, видите, с блэк и шлюхами. То есть, вот, говорят, и стали кто-то предъявлять, говорят, только вот согласно церковному канону, в храме, как и в доме, не полагается быть только собаком, потому что это животное считается нечистым, да, а еще, в общем, там и заяц еще считается нечистым, потому что у нее копытца. Он забыл, в Библии там так написано. Я когда читал, я очень сильно ржал. У зайца копытца, поэтому он нечистый. Так что вот, и забежит собака а в церковь, там ттт такой бред. А знаешь, а вот у всех остальных можно, крокодилов, там всяких рептилий, змей. Знаете, для чего там зоопарк, чтобы детишки ходили, в зверинец. Я, я помню... Сынок, у меня маленький был, а бабушка его тайно водила в церковь, ну, как мы считали. А я говорю, сынок, а ты был в церкви? Он говорит, да, был. А я говорю, и что ты там в церкви видел? Он говорит, зверушек. Ну, он думал, что я про церковь спрашиваю, а не про церковь. Зверушек. Вот, вообще, реально... Так и получается, прям как в воду глядел. В Конго вспышка гемор... Ой, ну да, ну, она тоже геморрагическая лихаракка, только и болла, да, не просто какая-то геморрагическая лихорадка. Минус 17 человек и 21 человек еще больные. Ну, то есть из еще из этих 21, сколько помрет? Потому что, мы же понимаем, это очень серьезное заболевание. это девятая вспышка. С того момента, как в 70-е годы. Я уж не помню, в 74 в 76-м. Погуглите, обнаружили Эбола. И вот это уже девятая вспышка. В 76-м. Вот у меня записано даже. Вот. И... Обнаружили, что лихорадка ДНГ передается половым путем. Но вообще-то это я читал уже давным-давно. Сейчас везде вот это распространяется, что передают, что сам вирус погибает в организме там, через неделю или через десять дней. Но в сперматозоидах живет какое-то бешеное количество времени еще. Это уже давно писали и не только, кстати, про лихорадку ДНГ и про какие-то другие в общем-то, заболевания. Так, И вот пишут, что ученые, ученые выяснили, что шахматисты-гроссмейстеры живут на 7-8 лет дольше, чем остальные люди, не знал. У меня родитель играл в шахматы очень хорошо, обыгрывал всех гроссмейстеров, даже обыграл тренера чемпиона мира тренера по, по, по шахматам до да, обыграл в шахматы и в общем-то в короткие шахматы вообще обыгрывал всех там гроссмейстер не гроссмейстер чемпион не чемпион был пофиг вот и как один гроссмейстер он мне рассказывал говорит да я вот твоего отца там один раз обыграл а я потом спрашиваю к шахматному командиру в Саратове. Я говорю, а правда Вячеслав Иванович я обыграл? Он говорит, ну, может, один раз, как, когда Вячеслав Иванович пьяный был, может, и обыграл. Ну, говорит, это могло быть только один раз, и то по пьянь. Ну, прожил-то родитель мой 66 лет, так что шахматы, как видите, не сильно помогают. Я вот в такие заявления не верю. Я не думаю, что какие-то вот шахматы, да, там, они как-то могут повлиять на продолжительность жизни. Что-то фигня какая-то. Сразу вспоминается анекдот. Помните, когда мужик домой приходит три часа ночи, пьяный, а жена открывает дверь говорит, «Ты же сказал, что будешь у Кольки, что вы будете играть в шахматы». Он говорит, «И что? А чем от тебя пахнет?» Вот а чем от меня должно пахнуть? Шахматами? Вот так и здесь. Продолжительность жизни наверное, не имеет к этому никакого отношения. Так, и... Так, так, так. Футбол тут пишут. Насчет игр, наверное. А компьютер обыгрывал? Да, Вячеслав Иванович обыграл компьютер. У меня, правда, он был тогда еще 486-й, но самый сильный. Что-то его там набили, набили, набили. Это, конечно, не тот, с которым Каспаров играл. Но тоже. И вот поставили самую серьезную шахматную программу. И поставили самую серьезную уровень игры и то есть ну я играю на уровне второго разряда этот компьютер меня делал только так просто и я тогда это 93 наверное, может быть нет а нет это уже не 486 это уже пенсион был да это где-то год 95 был это уже пенсион был и он Говорит, что нужно сделать с этой машиной? Я говорю, ну, как обыграть? Он говорит, это очень просто, что-нибудь сложнее. Я говорю, ну, вот Цуксванг, вогнать Цуксванг. Он говорит, на каком ходу? Я вот не помню, я 29-й, что ли, сказал. И вот я клянусь, это было у меня на глазах на 29-м году. Штука эта попала в Цукцванг. То есть любой ход ухудшал положение, компьютер предложил ничью. Тогда всегда были программы так сделаны, что когда он все жопа, он говорит, давайте ничью. Так что компьютер обыграл. Я не думаю, что он обыграл бы тот компьютер, который обыграл Каспарова. То есть сейчас уровень конечно, другой, но. В общем, я и не об этом, да? Так. Тот, кто застрял в кресле, закончит тем, что кресло застрянет у него в заду. Гениально. Это точно. Слава, ты слился с футболкой. Да. то есть. А интересная тем Мы со Стасом вещали. У нас два компьютера. То есть он свою программу ведет, а я свою. Вот на моем экране, и я такой красный, да, а ну его все нормально. То есть здесь надо, наверное, поправить какое-то вот светоделение, что ли. Потому что как-то мне было даже неприятно. Я у себя смотрю в красных пятнах, а у него все нормально, там. Никаких пятен нет. Так. Привет из Хайфа, Израиль. Привет, Израиль. Там у меня очень. Хороший товарищ Так сказать, есть, с которым Прервалась связь Конечно, я бы хотел, чтобы Он вышел На связь Бениамин его зовут Ну, не, не Таньяху, а то сейчас подумают Что поэтому Привет и Напиши мне, пожалуйста, на почту 64 64gmailcom очень меня тронул тот разговор, который мы вели при полете из Батуми в, в Бенгурион, в аэропорт Бенгурион. Я говорю, я сидел с открытым ртом, слушал всю дорогу. Умнейший человек. Я бы хотел, так сказать, пообщаться, получить совет. Хари Кришна, слава. Харе Кришна. Так, вот. В 24-м году Медведев президентом станет еще на 18 лет. Да, вот. Если так дела пойдут, то так оно и будет. Поэтому надо будить народ, чтобы эта херня заканчивалась. Уже потому что, ну, уже сил нет никаких. Я не знаю, как у вас, а у меня точно их нет. Так вот. Еще раз поздравляю всех с праздником. Так, что-то у меня сегодня все летит и донаты тоже что-то грохнулись, представляете? Попробую сейчас. Кто-то писал. Так. Вот, что-то получается. Что-то странная картина какая-то. Какая-то очень странная картина все необычная. Так, привет, дядя... На, на оргтехнику, Евгений, спасибо. Денис Крымских, привет, дядя Слава. Средства э, на усмотрение. Выскажу, пожалуйста, свое мнение. а Выскажи о Георгиевской ленте в, в формате рассуждения на Т. ТВ, Где ты говорил о флаге-гербе? Как на самом деле к ней относи... относиться? Спасибо. Сейчас, конечно, негативно относиться, безусловно. Безусловно, негативно, потому что это стал символом фашистским, символом практически таким же, который, ну, как свастика, что такое, это георгиевская лента. В путинском понимании. Это стал путинский символ. Мы же понимаем, что до Гитлера свастика это был тоже хороший, красивый какой-то символ, солярный символ и вот так далее. Да? Гитлер все обосрал. Ну, так же и Путин все обосрал. Меня спросили, как можно отмыть эту георгиевскую ленту. Есть один только способ. Это вот когда суд Трибунал Московский вынесет им наказание в виде смертной казни через повешивание веревки сделать в виде георгиевской ленты и на них повесить. Тогда это будет уже символ как бы отмщения и уже можно будет рассматривать ее в каком-то виде, хотя с другой стороны я не думаю, что имеет смысл. Тем более, это же не георгиевская лента, давайте говорить, это гвардейская лента. Та, которая в престалине придумана. Георгиевская лента она желто-черная. Это цвета российского флага. Черный, желто белый российский флаг был. А соответственно, черно-желтая лента это ну, римские цвета, если хотите. Это же с тех времен. Почему черные? И желтые цвета присущи любой империи да, Германия посмотрите Австрия посмотрите ну, Потому что все рассматривают себя как наследников Римской империи Поэтому российский флаг Российской империи был черно-желто-белый Черно-желто Желтый был э, Флаг э, Австрии да, И современный германский флаг Посмотрите там в общем не спрячешь. Михаил, привет, Вячеслав. Проезжал недавно мимо Саратского военного института и видел, как курсанты вышагивают по плацу с резиновыми палками, как у ментов. Первый раз вижу военных с резиновыми палками. Что бы это могло значить, готовиться к подавлению будущего народного бунта? Да, нет, дело в том, что вы, наверное, проезжали по улице Московской, мимо училища, бывшего училища МВД, сейчас оно, наверное, училище Росгвардии и так далее. То есть там и и учат э, Вертухаев-то, в общем-то. А вы, вы или традиции очень хорошего этого училища, очень хорошие, даже когда оно было училищем МВД, очень много приличных людей, а сейчас все портится. Ну, изначально, я скажу, это же была четвертая пограншкола, и даже помещения были в виде букв 4 Ш построены. Да? Многие герои Советского Союза, Лопатин, например, да, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины, они оканчивали 4 гран пограншколу. Всем известный даже фильм на эту тему есть, как, когда вот, курсантам, Четвертый пограншколы присвоили все младших лейтенантов и отправили, как война началась, и всех отправили на фронт. Практически никто живыми не остался. Из них я помню, когда я служил в армии и приехал проверяющий ревизор, такой девушка старенький, приехал там все пересчитывать у нас в складе на заставе в складе продовольственно-фуражной службы. Вот, и он, и откуда спрашивает меня? Я говорю, да из Саратова. Он говорит, ой, я в Саратове учился в четвертой й школе, Я говорю, когда? И выяснилось, что оказывается, вот он один из немногих, кто остался жив, когда отправили их на фронт. Вот... Мария пишет, летят в самолете Жирик, Медведев и Путин. Жирик говорит, дай-ка брошу тысячу, пусть какой-нибудь человек порадуется. Медведев, а я две по пятьсот, пусть два порадуются, Путин, а я по сто разбросаю, пусть десять порадуется. Тут летчик говорит, а я сейчас всех вас всех сброшу, пусть весь народ порадуется. Ну да, это было бы логично. Николай, Иоанн Вячеслав, нам нужен какой-нибудь план действий, например... Начать антенны на домах пилить <смех> или звать каких-нибудь хакеров, начать договариваться с Навальным, а то мне все меньше верить, что у нас получится. У нас все получается, <смех> и не надо пилить антенны ни в коем случае. Информационный а, мир, конечно, надо использовать другим образом, а не с пилой. Это а что-то из какого-то вообще а, первобытного общинного строя, Роман э, Темба Предлагаю кастрировать Всех путинских и их потомков Включая Ельцина и Горбачева Дабы не портили мировой геноцид О, Генофонд Да генофонд Я что э, да. Но Кастрировать я думаю вообще никого Ни в коем случае не нужно Даже, даже педофилов Потому что телесные наказания вообще не имеют смысла Телесные наказания можно применить только вот после революции В отношении всяких казаков, которые поднимали руку на народ И высечь их этими самыми нагайками очень сильно Но не более того То есть я считаю, что можно в виде наказания В особых случаях применять смертную казнь но ни в коем случае нельзя применять телесные наказания, тем более в виде увечий. Это вообще супер противно. Так не должно быть. Мы можем казнить человека, но мы не можем его изувечить. Это вот мое мнение. Спасибо, что вы нас смотрите. Так. Так, так, так. Так, мальцев за СССР? Чего? Я не понимаю тут слова. Или, а, или наверное за Путина в смысле? что то странно, почему? Или, или, или СССР, или Путин, что ли? Как-то я не понимаю. Так, спасибо. Что вы нас смотрите, прошу прощения, сегодня некоторые были тут вот проблемы с чатом. Ну, всегда у нас, когда случается... Первый, я помню, Александр Иванович Лебедь, вот вчера как раз говорили, отметил, он говорит, что когда звук у нас не пошел, а потом еще несколько было таких же моментов, он говорил, что-то меня наводит на мысли, что ты виноват. Про меня, что там камера плохо снимает, звука нет там или еще что-то, свет не горит. Ну, говорят, там какая-то особая энергетика да, бывает, может быть. Вот сейчас чат вроде восстановился, независимо от какой-то энергетики. Вот. Пишет, а на каком кладбище могила Путина. А это от нас зависит. Спасибо за эфир. Да здравствует революция, еще раз всех поздравляю с праздником. И хочу еще раз напомнить, что это праздник советского народа, а не Путина. Он нам этот праздник говняет. Хочу наших украинских братьев еще настрополить, своих трясите всех, чтобы они не давали возможности Порошенко и прочие, не давали возможности Путину быть бенефициаром этой победы. Какой нахер? Он должен в тюрьме сидеть, а не парады принимать, да? Спасибо, до свидания.